Поэтому проблема в том, чтобы действительно отличить это та самая депрессия, которую надо лечить, это болезнь, и вы без препаратов ни на какой психотерапии ну, не выйдете все равно. Да? Иногда это сложно отличить. У меня из практики там есть случаи, когда я не сразу поняла, при том, что у меня там прекрасное образование, огромный опыт, вот, и, и, не, и пропустила. Да, что это действительно заболевание потому что ну, у клиента были такие изменения в жизни, которые сами по себе могут стать причиной вот такой реакции депрессивной mm -hmm. да, вот, и стресса а учитывая сейчас, ну просто даже грибы после дождя, это, наверное, не точная даже метафора, сколько сейчас психологов. Да? Меня каждый раз подбрасывает, когда я вижу какие-то курсы, там, повышение квалификации за год мы сделаем из вас с нуля uh -huh. с психолога, вот я регулярно отказываю разным таким площадкам, которые приглашают туда работать и я, мне прям хочется сказать что вот у нас сейчас небольшая аудитория да, слушает, а вот, но тем не менее а если вам за год говорят, что вас выучат на психолога, то это, ну, я бы за это сажала, если честно Потому что психолог профессия очень сложная, очень сложная. И когда к тебе приходит клиент, а ты год учился, то ты не отличишь эндогенную депрессию от экзогенной. Да? Ты просто не понимаешь, как это делается. Ты просто да, не, не, не, не знаешь, какие вопросы задать, потому что у тебя просто эта опция не сформирована. Да? А это тонкая диагностика, это тонкая дифференциация. И это похоже на депрессию. Вообще депрессия такое слово, оно вот почти везде его можно одеть, понимаете? Вот. А нужно, нужно же еще различать, например, меланхолию, депрессию, да, там переживания, связанные с горем. И вот то, что связано с потерями и проживается как потеря, да, и выходит за рамки процесса горевания, тоже очень похоже на депрессию. И в таком длительном горевании по потере человек начинает испытывать то, что можно назвать депрессией. Но это не та депрессия, которую надо лечить таблетками. А многие, конечно, хотят быстро, потому что состояние тяжелое, неприятное. Да? Оно сопровождается ведь не только тоской, печалью, упадком силы и еще прочим, это еще и тревога повышенная. Да? это еще какая-то психосоматика на фоне этого, она начинает проявляться. Да, и это чаще, еще часто связано с изменениями во внешнем мире, что человек сталкивается с вот этой астенизацией, ему трудно вкладываться, у него начинаются проблемы на работе, он ее может потерять, он перестает быть эффективным, у него снижается либидо, ему трудно находиться в отношениях, начинаются семейные какие-то конфликты распри. Вот все это то, что происходит на фоне вот такой вот депрессии. И э, человек потерян, он не знает, он не понимает, что с ним, ему плохо. И часто это запускается, да, в смысле запущено в том, что это не сразу начинает что-то делать. Да. Ну, думаю, ну, сейчас отдохну, ну, поеду, проветрюсь, ну, наверное, мне не хватает, значит, там каких-то, там, ну, не знаю, витамина Д. Да, и вот если вы предпринимаете какие-то усилия по ну вот, компенсации, такой, по получению какой-то энергии и сил, а потом быстро все возвращается в нулевую точку, это повод забеспокоиться. Mm -hmm. Если у вас а, вот это состояние депрессивное, сезонное, особенно там весна-осень, да, ну по-разному бывает, бывает весна-лето, да, а, это, не, это не связано с витаминами, понимаете, это уже как бы протухшая история. А, да, э, это, э, вот эта сезонность, это уже повод забеспокоиться, да, что это может быть заболевание. Если вы утром просыпаетесь разбитый, усталый, и вы только к вечеру раскачиваетесь, это повод забеспокоиться, потому что депрессия как состояние, да, и это когда вы к вечеру, например, да, у вас портится настроение, а с утра вы встаете более-менее бодрый. Да? А если у вас сужается перспектива, и вам кажется, что уже ничего хорошего не будет, и вам не один день так кажется. А если ваша самооценка упала в ноль, и это длится уже давно, если тревожные состояния накрывают вас при каждом, там, даже без повода, вот еще характерная черта для болезни, это когда настроение снижено без повода. А, депрессивное, тяжелое депрессивное состояние встречается, например, при биполярном расстройстве, но оно отличается от, от эндогенной депрессии тем, что при биполярном расстройстве очень большая амплитуда между а, глубокой депрессией и вот таким гипоманиакальным состоянием. Да? Вот а, таким, когда вообще все вообще замечательно и все хорошо. И это тоже спонтанно возникло, и также спонтанно оно закончилось. Да? Вот это тоже повод забеспокоиться, но это уже другое да, там, расстройство. Это все нуждается уже в коррекции, в медицинской коррекции. Не стесняйтесь идти к врачу, не стесняйтесь. У нас хорошая психиатрия, сходите к двум, к трем, если вам там, непонятен диагноз, или он как-то вас смущает, или что-то не ложится. Да? И надо понимать, что привыкание к препаратам, не в смысле привыкания как зависимость. Да? Сейчас уже более-менее фармацевтика решила да, эти вопросы. Вот. Хотя, это такой вопрос, знаете, Фот, да. нужно как минимум две недели чтобы ваш организм встроил препарат э, функционирования в систему, и могут быть очень неприятные симптомы. Но только через две, а лучше три недели становится понятно, он вам подходит или он вам не подходит, и тогда надо менять. То есть, в общем, это серьезная история. Да? Злоупотреблять препаратами, а вы могли да, почувствовать эффект сразу. А у вас не болезнь, а состояние. И это опасная история, потому что а, человек привыкает к тому, что можно, ну, а, ничего не делая, быстро о а, а себе помочь. Да? А ситуация ухудшается. Ситуация ухудшается, потому что он же реально ничего не меняет. Вот. То есть вот, вот это такая тонкая, тонкая дифференциация. Это очень важная история, которую самому не сделать. Вот. И я сейчас рассказываю не для того, чтобы вы сами, может быть, там себя продиагностировали, безусловно, вы, слушая меня, что-то берете и будете сами себя диагностировать, вот. а ну, это же не так просто, да? вот. поэтому не будет лишним пойти и да, услышать мнение специалиста. Вот. И, и не психолога, у которого там год за плечами образования, к таким в принципе ходить не надо, да? вот. а и, и не психологам, а к тем, у кого базовое медицинское образование, кто понимает, что болезнь это, что такое болезнь он понимает и может отличить.